Каждый день мы с вами выкидываем мусор. Порой отходы копятся по несколько дней. И мы с облегчением вздыхаем, когда помойки в наших дворах пустеют. Но куда же злополучные отходы деваются дальше? Не каждый из нас задумывается. А мы решили выяснить. Сегодня мы едем на мусорный полигон, расположенный в Северной Самарке. Отходы, как говорят местные жители, уже просто некуда складывать. Однако рекультивировать самую большую помойку в Ленобласти никто не собирается. Это огромная мусорная куча местным жителям мозолит глаза каждый день. Им приходится вдыхать ядовитые испарения, а также терпеть грязь и отвратительный запах. Полигон уничтожает растения и здоровье людей. За моей спиной коттеджный поселок Изумруд. Место шикарнейшее. Поле, трава, но все портит. Вот там вдалеке самый известный Пик, пик Дрозденко, или мусорная куча, которая просто испортила все планы. Думаете, губернатор Дрозденко не знает, что в центре Ленобласти работает огромный полигон, весь фильтрат из которого попадает сначала в грунтовые воды, затем в речку Черная, а оттуда в него. Вам кажется, он не в курсе, что грузовики начинают сваливать мусор в новую кучу у въезда на полигон? Или, может быть, он не видел заключение Роспотребнадзора, согласно которому полигон полностью исчерпал свою вместимость? Конечно, видел, но проигнорировал. А если игнорирует губернатор, то может проигнорировать и суд. Именно из-за слепоты губернатора местные жители и назвали мусорную кучу в его честь пиком «Иком Дрозденко». В декабре этого года мы начали задыхаться от свалочных газов, то есть каждую неделю, по несколько дней в неделю, утром мы чувствовали запах свалочных газов, даже дома. И вот последний год у нас с утра даже такая многих интоксикация, тошнота с утра, и этот запах дело в том, что стал распространяться в радиусе 10 километров. «Мы попытались пообщаться с работниками полигона, но они от разговора отказались. Охранник просто отправил нас на сайт. Мы позвонили оператору этого полигона «Зао "Промотходы", Отходы» и в администрацию Всеволожского района. Ни в одной из организаций, к сожалению, не взяли трубку». Так кто же несет ответственность за страдания жителей? Конечно, глава администрации Всеволожского района Андрей Низовский, кандидатуру которого лично поддержал губернатор Дрозденко. Низовский в своем инстаграме каждый день рассказывает, как хорошо управляет вверенной ему территорией, но на самом деле просто врет жителям. На ядовитые свалки и людей, которым нечем дышать, губернатору Дрозденко абсолютно наплевать, и это не единственный пример. Недавно мы были на полигоне в поселке Мшинское, и там происходит то же самое. Местные жители пытаются дать отпор, тем более, что уже в сентябре пройдут выборы. Сейчас наша активность увеличивается в связи с тем, что условия, которые нам создали местные власти, становятся просто невыносимыми. Ребята у нас выходили на... Флешмоб на этом поле, как раз не зря мы здесь находимся, здесь был снег, еще зимой в феврале выходили ребята и выкладывали из своих тел, снимали с квадрокоптера СОС, пытались хоть как-то привлечь внимание. Сегодняшний день совершенно четко и понятно по тем, как участились аллергические случаи да, распространения, бронхолегочные, астматические. Это все стало очевидным за последние три года. Ну, боюсь, если случится какая-то ситуация трагичная, несчастная, то помощи активной вряд ли мы сможем получить, потому что Действительно, приоритетность перед COVID-19. Мы сейчас зашли с другого конца свалки. И, честно говоря, маску хочется надевать не потому, что сейчас в мире бушует инфекция коронавируса, а потому, что ну, просто какой-то невероятный запах. Очень трудно дышать. И в данный момент мы видим, что машина сваливает мусор. И позитива это явно не прибавляет. Я думаю, что я не одна такая, кто хотел бы сказать многое господину Дрозденко. То, что происходит, это явно не увеличивает его рейтинг, не поднимает уважение к народу, живущему в Ленинградской области. Потому что то, что произошло, и все эти утвержденные территориальные схемы, роста полигонов приводят только к тому, что Ленобласть становится помойкой. В Ленобласти есть много памятников. Есть памятник блокады Ленинграда, есть целые музейные комплексы, но огромная куча за моей спиной – это, безусловно, памятник абсурда в наши дни. Прямое напоминание о том, какой ком проблем накопила «Единая Россия» за годы своего существования. Разве мы должны и дальше смотреть, как наши многочисленные проблемы копятся, как эта гора мусора? Конечно нет. Участвуйте в умном голосовании и на ближайших выборах мы выгоним Единую Россию из власти и заставим их ответить за преступления перед народом.